Здравствуйте! Сегодня у нас 12 часть по проекту Только Факты. На сегодня у меня планы сделать страницу отображения одного факта, то есть по клику из списка я должен перейти на страницу о факте, показать вам информацию. Для того, чтобы это сделать, мне должна быть разметка, собственно говоря, и backend, поэтому я буду делать и бэкенд в том числе. И, наверное, давайте приступать, чтобы не затягивать время. Ну, а пока загружается Visual Studio, я уже по традиции расскажу вам факт дня но даже не столько факт это фраза дня будем считать она сегодня звучит она следующим образом одна голова хорошо а одна нога плохо ну и раз у нас уже почти что загрузилась студия давайте заканчиваем и переключаемся в visual студию и начнем писать код я в комментариях получил Просьбу о том, чтобы сделать шрифт побольше, давайте я сделаю, ну, допустим, 150. Наверное, 150 много, давайте сделаем 125. Ну, вот, примерно вот так, я думаю, что будет нормально. Отпишитесь, если хорошо, то продолжим. Смотрите, я немножко изменил описание, здесь у нас было какая-то белиберда, в общем, видимо, писал я в торопях, теперь я знаю точно, что нам нужно сделать. Значит, для детального просмотра нужно выбрать факт, для этого нужно проверить, чтобы у нас работал роут на страницу шоу я напоминаю, что у нас роуты где-то вот здесь лежат вот здесь вот роуты, я их описывал в одном из видео и дальше мне нужно сделать разметку для этой страницы дальше мне нужно, давайте прям вот так вот буду показывать дальше мне нужно сделать реквест, который будет уходить на страницу и респонс, который будет возвращаться более того, я обращаю ваше внимание, что у нас страница main она еще не закончена. Потому что здесь помимо того, что вот мы делали на главной странице разбиение и все такое, у нас до сих пор не работают фильтры. Фильтры не работают ни по тегу, ни по поиску. Поэтому мне придется их все-таки доделать. Но это будет немножко потом, чтобы можно было по количество отображения на странице увидеть и э, перейти на нужный факт для этого конечно же потребуется ну вот это вот вот это вот страница да? то есть мы ее сегодня будем делать ну и после того как она будет закончена можно уже собственно говоря приступать уже к странице администрирования и в общем вот такие вот кратенько план я описал ну а для начала давайте вернемся к роутингу и собственно говоря у нас есть давайте я еще раз открою вот это вот э, правило вот это вот секунду так, где она, где она, где она? Вот, для просмотра страниц, то есть вот э, в 36-й строчке, мне нужно проверить, чтобы роутер работал на страницу Show. То есть у меня будет э, в контроллере Facts, э, какой-то метод, который будет называться Show. Давайте я его прямо сейчас вот так вот и создам. У меня здесь есть специальная кнопка, называется Show роуты мне здесь не нужны они рисуются в другом месте и для того чтобы не перейти на эту страницу соответственно мне нужен факт идентификатор и он у меня GUID. и для того чтобы он вернул здесь что-то мне нужно здесь что-то типа медиатор но в этом чуть позже но для того чтобы проверить что это работает давайте создадим ну здесь во первых не окей okay, а View, потому что это у нас мвс Окей, okay, это DGS, oh, в смысле для PPI. Теперь давайте добавим вьюшку и проверим, что Rode сюда попадает. У нас вот есть факт, я, видимо, начал делать факт. Да, факт Qmodel, давайте его переименуем. Так, если у меня есть... А, нет, это Partial View. Мне нужно сделать страницу, которая называется Show C HTML. Ой, C Sharp HTML. Ну, и я, наверное, скопирую некоторую часть, хотя не буду ничего копировать, мне, мне тут нужно просто всего лишь даже ничего. Мне здесь нужно просто написать H1, табуляция и нажать э, Show. Мне нужно просто попасть на эту страницу, чтобы проверить, что вот эти роуты работают. Я напомню кратенько, что такое роуты. Роуты это... Таблица сопоставления ваших контроллеров с запросами пользователя. Вот если так вот абстрагироваться от того, что это реально работает по-другому немножко принципу, там есть куча проверок, куча всяких пайплайнов отрабатывает. То есть в поплайне отрабатывает куча всяких... Ладно, не будем про это. Смотрите, роуты работают следующим образом. У меня в таблицу endpoint добавляются endpoints, map road. То есть я как бы маплю, да, то есть как-то русски это будет выразиться. Я сопоставляю э, URL допустим, я хочу на индекс попадать, но у меня есть определенное количество запросов, то есть критерия, да, параметров этого запроса и вот они перечислены, tag, search поиск, давайте вот так вот сделаем вот, и для того, чтобы меня отработал запрос я напоминаю, что нам сюда нужно, чтобы вернулся page индекс, tag search, вот мне нужно, чтобы роуты отрабатывали, они отрабатывают, во-первых, в определенной последовательности, да, то есть, вот вот так вот они идут, да, сверху вниз. Если этот роут не попал сюда, отрабатывает этот. Если этот не попал, значит это. То есть, если не совпало, ну, то есть, к, э, запросы к нему и контроллер, который запрошил. И в конце концов у меня есть дефолтный, который вот здесь вот, вот у меня остался без изменений, если интересно видео предыдущее, посмотрите, я там рассказывал, почему его всегда оставляю. То есть, если из этих роутов никакой не сработал, сработает последний, а здесь у меня по умолчанию стоит facts, и здесь по умолчанию индекс, и есть optional, такой параметр. То есть, другими словами, если я буду запрашивать facts, и не индекс, а, например, буду запрашивать сюда факт, то у меня роуты должны сработать. И для того, чтобы это проверить, давайте проверим, А для этого у нас есть Ссылка на индексе, которая Нет, на факте Вот у нас есть А вот факт Линк. Я специально сделал отдельно, да. И теперь, если здесь напишу шоу, она теперь должна мне подсветить. Ссылка на факт. И давайте запустим и проверим, что это сейчас реально работает. Что роуты не сломались? Я вам настоятельно рекомендую перед тем, как вообще что-то делать, какой-то какую-то страницу вашего приложения. Нужно проверить, что на нее реально попадают роуд, потому что можно сделать такой функционал, который потом придется переделать. Итак, вот я нажимаю роуд, у меня подсветилась ссылка, шоу, я нажимаю, и вот, собственно говоря, я попал на эту страницу шоу. То есть все четко, все работает. Единственное, что мне не нравится, так это то, что обратите внимание, что у меня и факт, и шоу показываются с большой буквы. В общем, это мне не нравится, потому что большие и маленькие буквы в URLах они являются различными, и статистика будет считаться на каждую из low-case ну, короче, я понял в общем, давайте сделаем их маленькими это привычка, если вам не нравится, оставьте большими и так, для того, чтобы это сделать мне нужно перейти на стартап и в настройках поставить services add routing и здесь написать, нужно конфиг и собственно говоря, этот конфиг переопределить, ну, во-первых, я хочу сделать, нет конфиг query string тоже, чтобы были маленькими и конфиг чтобы сами URLs тоже были маленькие. Oh. отлично, и теперь можно запустить еще разочек ой Ну и а теперь, как вы видите, ссылки у нас маленького размера, о, в смысле, лоукейс, то есть э, маленькими буквами прописными. Ну и дальше что нужно? Дальше нужно все-таки здесь, чтобы у нас тут появилось, а потом дальше будем посмотреть. Далее давайте посмотрим таким образом. У нас есть и индекс страница. Я напоминаю, что у нас пока работает только индекс, так и search пока не работает. Мы это будем реализовывать потом, когда займемся снова главной страницей. Но для начала нужно сделать что-то подобное для getPage. О, getFactByID. И для этого давайте я его. Это будет query. То есть я буду получать факт, соответственно, getById. Ну и здесь я напишу c -sharp. А здесь запишу request, и это будет, ну, во-первых, наверное, да, operation request, это будет м, operation result request base. Почему? Потому что я хочу возвращать operation result, то есть врапнутый, обернутый вариант, fact view model. ViewModel, вот так вот. Потому что, если, допустим, факт не найден, нужно пользователю об этом сказать, и в это будет сообщение. Или, допустим, у него нет прав на посмотр этого факта. Ну, например, он скрытый, или матершин, или еще какая-нибудь хрень. И для того, чтобы мне ä, указать, какой идентификатор факта передавать, мне, естественно, нужно этот идентификатор получить. Я его буду получать здесь. И это у меня будет авто автосвойство. Так, я хочу, чтобы оно было наверху. Вот. И э, для того, чтобы убедиться, что это не пустой gwid, ну, можно, в принципе, проверку здесь сделать, а можно уже непосредственно э, в хендлере. Ну, и давайте я вот таким вот образом поступлю. Я в одном файле всегда помещаю и request, и handler, чтобы было удобно искать. Здесь operation request handler это как-то он не так называется, а, да, все правильно здесь нужно поставить запятую и написать факт get by id request и вот таким вот образом это будет красиво выглядеть, так, это я уберу а вот здесь напишу две скобки ну и, во-первых, это у меня будет асинковая операция, я тут сразу напишу асинхронная, вернее, операция напишу и sync, и сюда для того, чтобы обратиться в базу данных, я создам конструктор здесь напишу iUnit Of work, соответственно пусть он так и называется теоретически мне сразу потребуется iMapper, хотя наверное не обязательно, давайте попробуем без маппера маппер надо понимать, что так или иначе жрет ресурсы в общем нужно как бы если есть возможность не использовать, не используйте. Если у вас какие-то более сложные механизмы при э, преобразовании модели во ViewModel, ну тогда welcome mapper. Если нет, то я вам, наверное, покажу и так, и так. Я сейчас посмотрю, показывали ли я это ранее. Эм, да, здесь я использовал mapper, даже пачку мапов, Ой, в смысле пачку атомов. Ну а здесь, возможно, сейчас сделаем таким образом, чтобы не использовать mapper. Так, var. Нет, давайте я соз... я создаю обычно вот так вот operation result fact view model, и потом делаю return uh, operation и в общем-то теперь мне нужно этот как раз operation заполнить мне до этого нужно вай va... <f—> факт <ф2> uh, um, я обычно пишу entity чтобы точно знать что эта штука пришла из базы uh, и теперь мне нужно unit work get репозитории и здесь у нас будет Факт. Есть такой у нас репозиторий. Да, хочу. И дальше смотрите: я хочу что? Я хочу сделать первый. Нет, я хочу get first default. Ну, естественно, async. И, естественно, нужно написать сюда X. Ну, в смысле, придикаться, стряпать. ID. Equal request ID. Ну то есть тот самый ID, который вот этот вот, это вот один и тот же ID. То есть я в запросе отправил ID, здесь его перекинул, вот он факт прилетел, вот в реквесте вот этот ID. И в общем раз у меня он асинковый, значит нужно написать wait обязательно. Так, и э, он у меня здесь потерялся, потому что не знает, что это за предикат. Но я напоминаю, что здесь их вон сколько, и предикат, и order by, и все это практически одно и то же. И поэтому я здесь явно укажу э, название... Параметры, которые я использую, и это будет предикат. Соответственно, на выходе у меня будет предикат. Но я уже сказал, что можно не использовать маппер. И поэтому я сделаю таким образом: я этот предикат оставлю здесь, а здесь напишу селектор. Селектор это как раз то, что у меня будет на выходе. И я скажу, что у меня будет факт view model. И упс! И теперь единственное, что мне нужно, это его наполнить. И он у меня простой, поэтому я сделаю это по-простому. Ну, собственно, контент у меня будет... Это selector.content id, соответственно, id, ну created равен с created и, соответственно, текст. Это здесь у нас чуть-чуть посложнее вариант. Мне нужны вот эти теги. А чтобы они появились в коллекции, так, у меня здесь, э, а, здесь у меня тоже ViewModel. Ну, в общем-то, теперь понимаете, да, почему все-таки использовать Mapper лучше. Потому что в Mapper я один раз задал информацию о том, каким образом факт преобразовать во факт ViewModel и, соответственно, теги преобразовать в тег ViewModels. Вот э, в данном варианте, если бы у меня не было тегов, ну давайте, кстати, их подключим, потому что они у меня не подключены. И это я сделаю инклюды. Так, стоп, я не туда написал. Э, так, скобка открывается. Вот здесь вот э, предикат, запятая, инклюды. Мне нужно заинклюдить э, сюда вот те самые теги, чтобы они тоже пришли. Ой, includes, э, не могу говорить. И писать x будет t". вот таким образом у меня еще сюда попадут и э, те самые теги которые можно преобразовать но еще раз на чем я остановился э, можно не использовать автомаппер который позволит вам ну в общем то как бы сократить использование памяти но опять же повторюсь использование автомаппера используя медиатор оно дает настолько большие плюсы э, что в общем-то ну я готов поступить с вот этими там, там 10, там 15, 30, там 100 в конце концов миллисекунд на запрос, ну, лишь бы это быстрее, допустим, написать. Другой вопрос, когда у вас требуется уже какая-то оптимизация, и нужно там какое-то готовое рабочее приложение, на которое наложены юнит-тесты, которые трудно сломать, ну, или почти трудно сломать, вы начинаете его оптимизировать, используя такие вот подходы, что напрямую, без маппера. Ну, в общем, я думаю, что у меня поняли, и в данном варианте я не буду использовать селектор, я сделаю по образу подобия, как я делал раньше. Я использую все-таки маппер. И сюда я его сделаю вот таким способом. IMAPPER. mapper Это у меня... Упс. Mapper, запятая. И я добавлю его поле сюда. Ну и соответственно на выходе у меня будет entity, в него подключены давайте вот так вот красиво сделаем теги и единственное что мне теперь остается это сказать operation result result равен mapper нет mapper.map ну как раз здесь у меня будет fact view model enter и сюда отдать этот entity который преобразуется в нужный мне формат и я могу отдать operation result ну допустим add Success. Ну, опять же, это для логов можно написать или э, написать Operation. Давайте вот так вот сделаем. Ну, если, допустим, Success нужно выдавать наружу, то это будет в и запись у, у, у этого самого Operation. А если, допустим, что-то в логирование нужно прокинуть, да, ну, давайте я тоже покажу этот вариант. Operation. log и могу сказать э, Searching. Давайте вот так вот факт uh, in db ну или так вот db это я поставлю ups. это я поставлю вот здесь и здесь я говорю что если у меня этот самый entity равен null ну, почему null потому что дефолт может быть null и давайте я по, по модному напишу, напишу вернее прошу прощения заговорки очень трудно и видео снимать и писать и при этом не волноваться, из null, то есть если у меня entity не найден, тогда я в operation result говорю append log ну или нет, давайте я сделаю так, warning add warning давайте я напишу факт ой факт не найден в базе Факт не найден, давайте так пока остановимся. А, давайте напишем факт с идентификатором. Вот так вот напишем request id. Вот такой вот, не найден. И здесь делаем return operation. В общем, все, мы сделали все, что могли, факта нету, До свидания. Ну, а если найден, мы пишем Operation. Ну, опять же, я, может быть, слишком надумываю информацию, то есть надумываю вообще функционал, но я вас уверяю, что в серьезных больших приложениях это, в общем-то, имеет место быть, и логирование, оно на самом деле очень важно. Я вот так вот напишу... Нет, по-русски давайте. Факт. А, ну, металог, Я в логе обычно пишу на английском, ну, и так вот напишу факт. Found. мне этого достаточно. И дальше напишу. Ой, не ту кнопку нажал, напишу mapping. Опс. И вот здесь вот могу сказать operation. Appendlog return fact. Ой, returning. Давайте вот так вот. Return Fact to UI. Ну и, в общем-то, UI здесь у нас наполненный, Все, в общем-то, получается красиво. Другими словами, вот этот вот add warning, add success, и это, он попадает в метадату и отписывается на UI. То есть, если показать, из чего состоит operation result, опять же, это, хочу сказать, что это всего лишь для моего operation result. Вас, может быть, как-то это другой, который вы будете использовать, не проблема. Другими словами, я просто приготовил себе этот operation result, я его использую, мне, в общем-то, удобно, и я просто показываю, как, как я использую. его. Другими словами, смотрите, у меня сейчас эта система готова, и я, в принципе, могу вызвать ее здесь. Итак, я могу сделать следующее. Факт равен медиатор send. В общем-то, здесь у меня будет факт get by. ID request. Сюда я должен передать тот самый ID. А, ну, в общем, смотрите, я не сделал проверку, что у меня здесь ID валидный, но я думаю, что если он даже будет невалидный, он просто будет не найден, и не буду я делать проверку. Хотя, в принципе, можно сделать еще и проверку. Ну и сюда соответственно вернуть факт, потому что, ну, во-первых, send у меня должен быть await, ну, то есть это синхронный метод, и, соответственно, task тоже должен быть await. И сюда, раз это await, я могу передать http context request aborted. Ну, чтобы äh, cancellation token äh, отменил все действия. Ну и чтобы сэкономить это вот все, я могу это сделать вот так. В общем, будет красиво, потому что мне сейчас äh, предложит сделать ту вот таким вот образом. Ну, в общем, красота просто. Ну и здесь, в принципе, тоже можно сделать самое, давайте я так и сделаем мне дополнительная обработка не нужна, и вот подсветился, в общем, упс да, хочу и я делаю вот так, в общем красота и порядок ну и теперь можно это все запустить, но перед тем как запустить нужно немножечко изменить UI, чтобы мы хотя бы увидели, что там происходит, и для этого нужно указать что мы сюда будем получать модул, который называется fact view model и, во-первых, заголовок можно указать... Ну, давайте сделаем так. Если model, который сюда пришел, равен null, то это один вариант. И else... ой, else это другой вариант. Model null, это значит сюда вообще не пришел факт. А я сюда... подождите, я сюда не факт отправляю. Я сюда отправляю... Здесь у меня на выходе Operation Result, поэтому я сюда буду отправлять Operation Result. И это будет вот так вот. Operation Result. Вот с такими вот скобками. Alt-Enter. Да. И модул у меня будет являться Operation Result. То есть если у меня вообще сюда ничего не пришло, я скажу... Ну, давайте вот так вот сделаем. А ну, видимо, какая-то ошибка произошла, когда у меня вообще ничего не произошло. Ну, давайте так и напишем. Ошибка выполнения. Ну, в общем, я бы на вам рекомендовал бы... Ой, что-то я неправильно написал. Ошибка. Ошибка выполнения какая-нибудь. или да доп... Ну, в общем, не знаю, какой может быть вариант, что Operation Result вообще сюда не пришел. То есть код написан таким образом, чтобы он сюда пришел в любом случае потому что он создается ну в общем не знаю это будет вообще какая-то критическая ошибка давайте я не буду ее описывать но я могу сказать что если у меня резалт не пришел то есть у меня модуль пришел однозначно а вот результат нет то есть резалт из null то есть он пустой, не добавлен или другими словами у меня есть в модели которая это operation result там есть окей okay. то есть если не окей okay, то у меня это значит факт не найден и я сделаю таким вот способом. Здесь делаю вот так вот P. Здесь напишу класс alert. Alert скажу какой-нибудь warning. Вот такой. Ой. Warning. Так, то студия подсвечивает мне красоту. И если у меня здесь э, какая-то ошибка, то она наверняка описана как раз в том самом. Вот. MetadataLogs. Но у меня здесь есть get. Месчворник, то есть просто покажется ошибка, и давайте я, наверное, это продемонстрирую, чтобы было понятно, что я имею в виду. То есть понятно, если у нас не пришел тег, а я добавлю какой-нибудь несуществующий идентификатор. Ну, Во-первых, смотрите, если нажимаю ссылку, мне здесь показывается шоу, что соответственно верно. Если я здесь заменю какой-нибудь, ну вот такой вот несуществующий, ой, не нажал Enter, то у меня получается ошибка, факс таким не найден, ну и в общем здесь еще куча всякой информации, которая сюда прописывает и логи. Это мне не нужно, наверное, это чрезмерно. Тут все ошибки, все messages мне не нужны. Давайте я сделаю вот таким вот образом и напишу метадата. Message. этого будет достаточно так, это я сохранил, тогда можно нажать F5 без компиляции сейчас Razer отрендерит страницу уже с новой разметкой и да, ну в общем, вот что я хотел показать я это показываю, это круто ну и еще надо сказать, да нет, пусть пока остается так ну и если у меня есть этот самый, э, как он называет, факт ну, я тогда здесь просто покажу модул. пусть это будет result и, соответственно, ну, ID, наверное, плохо показывать, да? Давайте я здесь вот что покажу. Я скажу partial, нет, partial, name, и это будет text. И этот text, так, я, наверное, что-то не так сделал, сейчас поправим. Я хочу, чтобы у меня теги были в заголовке. Ну, вот я такой вот странный человек. Хочу, чтобы у меня наверху в теги в большом заголовке были... Ой, в смысле, в теги в большом заголовке были теги. А здесь я хочу написать... Ну, давайте P напишем, пусть это будет параграф, пусть у него будет класс э, lead, ну, чтобы большой был. И здесь я хочу отобразить... Нет, не так, model.result.content. Я передумал, у меня э, теги будут div. Э, вот такую внизу, а здесь просто. Ой. А здесь будет, э, ну пусть будет тоже P, и я здесь хочу отобразить модель резулт. Э, и хочу показать дату создания. Все, пока больше ничего. Сохраняем. Нажимаем F5, смотрим. Да, конечно, у меня такого факта нету. Я хочу вот. Вау, теперь точно я вижу, что у меня тут что-то не работает. А, ну, в общем-то, я использую эм, partial view, а туда ничего не отправляю, поэтому он мне так и говорит, что что-то ты какую-то фигню пишешь. А модул у меня, соответственно, будет model.result Еще раз F5. Отлично. Теперь у меня модул говорит, что не совпадает. ViewModel, а нужно, чтобы я туда давал э, коллекцию viewmodel. Так, интересно. Текст. А, ну, значит, я сюда должен отдать... О, у меня здесь... А, вот они, Текст. Еще раз F5. Ну и, в общем, э, получилась картинка. Да? Может быть, э, не очень корректно отображается название. Может быть, нужно отступить. Ну, э, смотрите, это вот первый вариант, да, отображения, который как бы нарисован вручную, и я показал, что я использовал этот самый partial. Но если вот это вот все закомментировать и сказать, что я хочу, чтобы у меня здесь был partial, у которого есть name, который называется факт, и, соответственно, model у меня будет, естественно, давайте вот так вот, model.result, я нажимаю в 5, ну и, в общем-то, вот то, к чему я вас и стремил, да, то есть одинаковое отображение, ну да, только чуть-чуть, по-моему, отличается, да, а здесь вот широкое, а, ну здесь вот ровненько, ну ладно, это уже как бы нюансы и факты здесь уже как бы ни при чем, это, видимо, UI что-то пополз, ну так бывает. И в общем, когда я нажимаю на конкретный факт, вот у меня ссылка, вот у меня это, но ссылку здесь уже нужно блокировать, потому что она как бы, как вы понимаете, бессмысленно. И здесь, что я хотел сказать, можно нарисовать вручную, опять этот UI и как-то может быть другой паршел использовать его в другом месте. Но я буду использовать уже существующий, потому что он у меня уже есть, я его с этой целью создавал. И таким образом можно вот это вот манипуляции этими вьюшками, ui делать. Что же касается ссылки, смотрите, у меня ссылка здесь пока м, отображается всегда, то есть без, без каких-либо ограничений. Другими словами, неважно, пришел я сюда, э, вот, отображаю я здесь, она как ссылка, а когда пришел здесь, она у меня тоже как ссылка. Я бы хотел, чтобы она здесь была скрыта, ну или недоступна, но хотя с другой стороны... Ну в общем это делается очень просто, сюда прокидывается параметр, то есть там где я параметр, смотрите, я, вот у меня есть факт, вот я использую здесь partial, вот я использую факт link и model. Я сюда добавляю какой-нибудь параметр, ну например view viewData равно допустим true, да? Нет, постойте, какой true? Здесь нужно, чтобы был view data. То есть э, есть объект, который называется view data, который попадает на каждую вьюшку, грубо говоря, он шарится, его можно наполнять. Таким образом, если я скажу, что я э, вот отсюда, да, ну, давайте вот так сделаем. Я покажу, пока это локально вот в этом view. View дата, давайте скажем, что у нас есть show link какой-нибудь э, равен true ну или давайте, э, да, давайте, нет, давайте скажем наоборот, от обратного, чтобы height, да, чтобы true, ой, false было по значениям по умолчанию, равен true, то есть я могу теперь вот так вот сказать, что вот так, и здесь view data передаст в этот самый link, я теперь сюда прихожу и говорю, если, нет, я хочу сказать, если ли, uh, view data, я скопировал, я вот так вот ставлю, из not null, то есть если там указаны какие-то значения, тогда ну теоретически я могу сразу поставить э, вот так вот, то есть если у меня она скрыта по умолчанию, то есть по умолчанию у меня отображается, а если там что-то написано и это написано равно true, тогда ну давайте вот так вот напишу, э, ну пусть будет span э, hidden Другими словами, если я сейчас запущу, у меня будет по умолчанию true, и на всех страницах всегда эта ссылка будет скрыта, то есть будет написано hidden, hidden как по-русски, да. скрыто. Вот, как вы видите, скрыто. Я только не могу показать на той странице, но поверьте, что на, на странице шоу, да, давайте, факт, э, вот так вот. Нет, такой страницы не существует И слэш факт, наверное mm -mm. Ну ладно, поверьте, что она вам закрывается, чтобы не тратить время Ну и теперь, если я поставлю false Сохраню и нажму f5 То она везде появится А вот и не появилась Видимо, я что-то напутал И здесь посмотрим Есть лихая из not null А, она не not null Ну да, конечно то мне нужно здесь э, э, не так сделать. Мне нужно здесь вот это вот вообще удалить, и тогда ссылка откроется. А так у меня она либо true не равна null, либо false не равно null. Ну вот, как видите, я теперь могу вот так вот нажать среднюю кнопку мышки, откроется страница, и здесь ссылка тоже доступна. Ну, а здесь я теперь могу сказать даже не так. Давайте попробуем в этот в partial view, который называется факт, прокинуть из главной страницы вот, вот такую информацию из индекса link, ой, hide link false а из шоу страницы, соответственно, где мы будем отображать, я сделаю так, сейчас, секунду вот, model нет, не так вот так, я сделаю, чтобы страница была ссылка закрыта ой, true и теперь мы запустим еще раз. Ну, вернее, можно обновить просто страницу. Здесь, как вы видите, ссылка осталась, а здесь, как вы видите, ссылка скрылась. То есть, вот этот view, дата он прокидывается сквозь страницы и можно накидывать его нужной информацией. И, в общем-то, проверять их наличие, управлять ими. Но ну, я думаю, что вам. Ой. Не сработало. Так, вот это же интересно. Так, секунду. И тут фолс, и тут фолс. Ну, видимо, я... А, ну да, смотрите, я проверяю факт... Нет, факт link на наличие из нул а не значение. Поэтому мне нужно отсюда его просто удалить. Это значение. Теперь нажму F5. Да, ссылка есть. А когда перехожу на страницу, то, соответственно, ссылка скрыта. Вот, вот таким вот образом работает. То есть, если я здесь оставлю false, тогда мне нужно вот здесь проверять, что не только значение какое-то, не null. То есть, получается, что я сам флаг проверяю наличие его, а не его значение. Ну, я думаю, что понятен принцип, как это работает. Я думаю, что разберетесь. Ну, в общем, если возникнут вопросы, пишите. Итак, ссылка у меня здесь скрывается. Ну, в общем, я это больше для того, чтобы... Показать, как это работает. И теперь, что дальше? Ну, наверное, нужно немножечко остановиться и в следующем видео уже подготовить э, главную страницу. Ну, может быть, я немножко поправлю, но уже без вас, чтобы вас не задерживать. Ну, вот это вот отображение. Вот. Ну, и что дальше? Я имею в виду, что здесь теоретически ссылка тоже нужна, потому что пользователь может скопировать ее или отправить. Здесь дальше будут добавлены ссылки на возможность редактирования то есть если пользователь зашел до да, вошел то есть ввел логин и пароль то он администратор соответственно и здесь у него должны появиться ссылки на редактирование или там допустим на удаление факта дальше ну это мы будем делать чуть попозже а пока смотрите у нас не работает ни поиск ни фильтр по тегу да и вот наверное в следующий серии, так, где-то тут у меня есть вот этот Redmi следующей серии, я как раз и написал, что мы как раз займемся вот этой фильтрацией и пока на этом нужно остановиться в общем, я благодарю вас за внимание спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете пожалуйста, отпишитесь в комментариях о том нормальный же размер, или может быть побольше, или может быть поменьше на этом, наверное все, всего доброго, и пишите правильный код